Я не лягу под ноги к тебе никогда Вот так раненым сердцем тобой буду страдать Я не знаю, что у тебя на уме, да и не хочу За дикую радость, что даришь мне, не представляю, чем расплачусь знаешь, моя душа паная, вся тебе Пусть будешь лучше, ты всегда пьяная, но ближе ко мне Знаешь, моя душа рваная, вся тебе Пусть будешь лучше, ты всегда пьяная